Друзья, всем привет! Меня зовут Виталий Олевинский, и нам наконец-то доехали кайты гипер в размере 9 и 12 квадратных метров. Ну что же, посмотрим, что нам приготовила компания Crazy Fly в 2021 году. Так, ну что, распаковываем... стандартный набор рипстоп о появился переходник ничего себе интересно сейчас мы посмотрим куда это вставлять теперь появился новый клапан такая вот аккуратненькая пластиковая конструкция кнопочка спускать и ему специальный переходной клапан для накачки на стандартный насос Вставляется, поворачивается. Новый шов, он трехслойный, сделан из дакрона, и вот он так аккуратненько обходит вертикальные швы. Все аккуратненько, прошито и очень надежно. Немного изменилось место крепления управляющих строп на кайте. Раньше оно было здесь, на ткани, а теперь переехало сюда, на баллон. Это улучшило отзывчивость кайта на планке. В 2021 году на кайтах стало меньше докрона, значительно. По задней кромочке мы видим здесь а, двойной слой рипстопа, тройного. И по периметру а, стало сильно меньше усилений. Это не повлияло на жесткость купола, но значительно снизило вес. Профиль кайта представляет из себя гибрид дельта и e ball который отлично подходит для высоких прыжков, олдскула и мегалупов. Отдельно хочу отметить проработанность конструкции и внимание к мелким деталям. Здесь специально подписанная Crazy Fly. Швы аккуратненькие, усиления, все очень-очень четко и аккуратно. Видно, что кайт сделан в Европе. Ну и планочка. Удобный мешочек с сеточкой. карбоновая планка легкая простая и надежная вертлюк все как у всех отстрел стандартный стропы немецкие или роз в общем все красиво аккуратно минималистично берем и идем кататься